4к с руки даже не знаю что получится света достаточно но рука шевеленку даст посмотрим как оптический стабилизатор сработает в sony x3000 короткая запись чтобы много не грозить